В отличие от российской спецоперации в Украине, операция по освобождению белорусского населения от лишних денег идет успешно. Здравствуйте. Сообщают, что уже несколько месяцев белорусы сдают в обменники валюты больше, чем покупают. А на самом деле эта история тянется уже несколько месяцев с прошлого года, но сейчас стало интереснее. Доллар феноменально подешевел. И в этот момент белорусы свои кровные зайчики-рубрики вкладывают не в феноменально подешевевший доллар, как они делали бы просто всегда, а феноменально подорожавшие продукты. И для этого продают по феноменально низкому курсу свои доллары. То есть проедают свои валютные заначки. Особенно по этим самым заначкам ударило то, что с началом российско-украинского конфликта и пакета новых санкций доллар сперва скаканул до 4 рублей фактически. И вслед за долларом в нашей экспорториентированной ориентированной импортозависимой экономике скакануло все, что связано с импортом. То есть почти все. Там, сахар и кофе, стиральные порошки и бытовая химия. Бытовая техника даже белорусская. Но она, в общем-то, вся из импорта в основном сделана. Шины и моторные масла, лекарства, стройматериалы. Все-все-все ломанулось вверх. Потом в результате некоторых манипуляций Российского правительства доллар отскочил вниз сперва в России, а потом у нас. А цены, як та и погоня, не разбить, не спинить, не стремать. Цены держат позиции крепко И надо сказать, что ростом рублевых цен нас здесь не удивишь. Белорусы как калькулятор все в доллары перевозят поэтому. Но вот рост цен на все подряд в ведущей мировой валюте многих несколько озадач. Нам тут, конечно, скажут, о а чего вы хотели. Цены в этой самой главной мировой валюте уверенно обновляют рекорды по всей планете. А у нас официально считается, что причина произошедшего – это, как они говорят, импортная инфляция. Еще во время ковидной пандемии правительства Западной Европы и Северной Америки напечатали прорву денег для того, чтобы поддержать сидящих на карантине карантинщиков и простающий бизнес, в который карантинщики, сидящие на карантине, не приходят ни в качестве рабочей силы, ни в качестве покупателя. Соответственно, количество бумажек возросло, количество товаров уменьшилось, и ценность бумажек относительно товаров тоже уменьшилась, а ценность товаров относительно бумажек возросла. Есть и другие факторы. В связи с, и с пандемией и с новыми санкциями логистика доставки товара приняла какие-то совершенно чудовищные формы. То есть все эти зигзаги, которые которыми товар доставляется в обход ограничений, они как бы не самые рациональные. И возросшая цена, цена, стоимость доставки товара перекладывается тоже на покупателя. Есть, конечно, еще один факт. Бизнес, он как бы предприимчивый. И он не верит в доллар по 2,5. И, в принципе, держит в уме, что, скорее всего, он скаканет снова к 4. И хотелось бы, чтобы не вышло, торговали, веселились, посчитали, прослезились. Поэтому как бы бизнес продолжает держать цены. По этому поводу мне немножко вспоминается история из далекого и мирного 2018 года, когда в Беларуси внезапно и резко скаканула цена на курятину. Тогда у нас есть такое Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сокращенно МАРТ. Тогда МАРТ спросил у курицы, что за ерунда, почему ты дорожаешь. Курица с достоинством выдержала паузу и ответила «Я улетаю в Китай». На самом деле, Март – это наше самое медийное такое министерство. Оно постоянно работает с журналистами. Это реально немножко выглядит, как представление на сцене. Мы позвали журналистов и сказали «Мы решительно задали вопрос производителям курятины, что происходит». Произошла некоторая пауза и пришел ответ также медийно про то, что открылись большие возможности поставок больших объемов курятины в Китай. А в Китае она стоит несколько дороже, чем в Беларуси. Поэтому продавать в Беларуси несколько дешевле то, что в Китае можно продать несколько дороже, это недополученная прибыль. И в рыночной экономике фактически убыто. При капитализме так дела не делаются. Потому что капитализм это стремление к прибыли максимально. И закончилась эта история как будто и ничем. Вопрос был задан, ответ был получен. Все пожали плечами, как бы и разошлись. Вопросов нет, курица учит нас свободному рынку. Но пока мы отвлечемся немножко от курицы и вернемся к нашим нынешним ценам, которые держат позиции, как 300 спартанцев при фермопиво. Государство по этому поводу попыталось включить механизмы ценового регулирования. Я не очень понимаю, как с этой проблемой работают правительства Украины и России, но, судя по сообщениям в прессе, там вот под грохотом снарядов настала окончательная свобода рынка. Меньше проверок, меньше налогов и вот это все. И это выглядит довольно странно, потому что, как мы знаем из истории, даже из литературы, если кто-то читал классическую литературу, то как бы любая война это безудержный всплеск всяких разных спекуляций. И те, кто хочет Победы на фронте, а бунтов бунта в тылу, даже не будучи злыми коммунистами, включают регулирование цен и включают элементы плановой экономики. Потому что у бизнеса очень плохо с самоограничением. Ему в этом плане надо помогать. Вот. Но может быть я ошибаюсь, потому что не очень следил внимательно за событиями в России и в Украине. В Беларуси попытались включить ценовое регулирование. Уже в феврале март заявил о том, что устанавливается некий барьер. Торговая надбавка в 30% и рентабельность своих производителей в 10%. После превышения которого последуют какие-то кары. Ну, скорее всего, штраф. А тут сразу оговорюсь и надо отметить, что это не на все вообще. Это на определенный список товаров, который правительство на данный момент считает самыми такими социально значимыми. Например, как бы вот у них есть такая тема с борщевым набором. Это, видимо, то, что используется для приготовления борща. Странно в этом то, что список он меняется регулярно. И если как бы в прошлом году в списке цен товаров, цены на которые надо регулировать было позиций, кажется, под 60, то в этом апреле осталось 15%. То есть у нас борщ стал пожиже, или я не знаю, почему как бы эти позиции исчезают. А Я тут хочу по этому поводу привести хорошую цитату собственно, руководителя Марта нашего. А по поводу борщевого набора. Почему на него было введено жесткое ценовое регулирование и для производителей, и для розничной торговли? Потому что на внешнем контуре колоссальный всплеск цены. Конечно, это влияет и на Беларусь. Фермер сидит и думает, зачем я буду продавать по рублю, когда могу по два продать. Ладно, на экспорт, бог с ним продавай. Но из чего должен страдать внутренний потребитель от влияния того, что там подорожало? Вопрос на самом деле странноватый, потому что мы же помним, как курица учила нас свободному рынку. То есть, если мы продаем по рублю, хотя могли бы где-то по два, то мы же как бы терпим фактически двухкратный убыток. Жаба-то давит, мы же вот практически рубль потеряли. Ну и опять-таки так по-серьезному этот самый предприимчивый бизнес тут тоже немножко можно понять, потому что он опять-таки не верит в доллар по 2,5 и ждет, что он в любой момент может скакануть снова до 4, и ему не хотелось бы потерять ни копеечки, а уж прогореть совсем-совсем не хотелось. В общем, борьба с ценами в Беларуси идет, но она идет с каким-то таким... Переменным успехом. С одной стороны, марты налоговики отчитываются о том, что за последние три месяца им удалось наколотить сильных предприимчивых предпринимателей штрафов больше, чем за весь прошлый год. И как бы мы видим, что самое зажигательное безумие с колхозными помидорами по 15, оно как бы малость пошло на убыль. Но с другой стороны. Это их импортная инфляция по-прежнему чувствует у нас себя как дома, как бы и цены продолжают дорожать, в том числе и в доллар. Потому что на самом деле, скажем честно, здесь во весь рост встает важный политический вопрос об этой полученной и недополученной прибыли и о дележе общественного пирога. Либо кому-то придется поделиться своей рентабельностью, доходностью и прибыль. Либо кому-то придется распечатывать свои, так сказать, снимки копилки и делиться своими сбережениями. И судя по тому, как белорусы сейчас расстаются со своим долларом, продавая его по очень дешевой цене, мы можем сделать вывод, что пока что этот баланс сложился в пользу бизнеса. Тем более, что бизнес, он опять-таки хитрый и предприимчивый, и знает, у него есть куча, способов обходить ценовое регулирование. На самом деле вы их тоже знаете. Потому что многие видели, как какая-нибудь там, условно говоря, колбаса славянская. В нее добавляют золотых специев. Она превращается в славянскую особую. Это принципиально иной продукт, который продается там в полтора раза дороже. Там, резали вдоль, порезали поперек. Это у нас другой продукт. И государство наше, оно вот когда оно видит бело-красно-белые тунусы на балконе, оно знает, что делать. Надо хватать и волочь кутузку, потому что мы же понимаем, что это пикет. Чтобы вы там, как бы вы ни притворялись, мы все знаем. И иногда не до И мы будем действовать решительно и все понимаем. А когда мы сталкиваемся с чудесным превращением колбасы, все в полной растерянности, потому что ну, формальности же соблюдены. Но это же принципиальный ну, иной продукт, что делать вот, ну, вот вообще совершенно непонятно. Самое интересное, что если бы у нашего государства, если бы государство владело, например, 30% розничной торговой сети, то, в общем-то, было бы понятно, что делать. Можно было принять политическое решение, уронить рентабельность и прибыль своей этой торговой сети, чтобы снизить цены хотя бы на этот самый ваш борщевый набор. И 30% рынка это довольно серьезно. Если бы на 30% рынка понизилось волевым решением, то остальные хотя бы не сильно бы задирали. И некоторое время назад у нас была рудиментарная государственная сеть Радивиловский. У нас была потребительская кооперация на селе все эти автолавки и так далее. Но вот Радивиловский прикончили окончательно буквально там полгода назад. Эта самая потребкая операция, она как бы банкротится массово года с 2017-2018, насколько я помню. И как бы, вроде как, и нет такого механизма. Конечно, те, кто были в этом Радивиловском, справедливо заметят, что там царила последние годы атмосфера страшного упадка. И, откровенно говоря, государство не использовало вот этот рычаг для того, чтобы, например, через свою торговую сеть продвигать по разумным ценам продукцию государственной пищевки из регионов, Впрочем, там уже и пищевки-то не очень много осталось. Совершенно очевидно, что государство не использовало возможности этой и другой, других своих торговых сетей для того, чтобы как-то мягко держать цены хотя бы в столице. По сути, это была та же частная торговля, торговая сесть, только хуже. А с вот таким ароматом и духаном белорусского административного стиля и как бы белорусского государственного менеджмента. Но механизм был. А сейчас, как бы, когда хорошо бы его использовать, ну и от него-то уже остались рожки до да ножки. В общем, приехали, и я не побоюсь этого слова задаболыть. На этом я, пожалуй, буду откланиваться. Главное, не забывайте, чему нас учили курица и март. Недополученная прибыль – это убыток. А чтобы хорошие, приличные люди не вошли в убыток, кому-то придется поделиться своей долларовой заначкой. Спецоперация по освобождению белорусов от лишних денег продолжается. До новых встреч!